Кремлевских рубинов учили, ты прошел стороной, вы, наверное, устали, Но родимые москвичи, снеты путаны, стойные здания ярче. Ночь, до свидания, дорогие мои москвичи! Ну что сказать вам, москвичи? До мне, чем наградить мне внимание, До свидания, дорогие москвичи! А когда по домам Вы отсюда пойдете Как же к вашим Сердцам подберу я ключи Чтобы песни свои Помогать вам работе Дорогие мои Москвичи Тройный за огнем Ярче блещут Кремлевских рубинов лючих ждут вас так и пора ночь до свидания Дорогие мои москвичи Ну что сказать вам, москвичи иема встречи. <смех> доброй ночи, доброй ночи,